Я разлюблю тебя, когда исчезнет слова Я разлюблю тебя, когда исчезнут города И не сойдет огонь хреми Его Я разлюблю тебя походу уже никогда Я разлюблю тебя Когда исчезнет слова Я разлюблю тебя когда исчезнут города И не съйдет огонь В смысле, когда это закончится Никогда Веки вечные. Вот папа, вот Юра, да вот и, да, Юра да, вот... Да, Юра. <реклама> Сойдет огонь во хребе и Я разлюблю тебя Распят систему нервных Распят повторяю тебе зря Ты с боишься, что не сможет разлучить что-то Скорее тихий океан станет лишь болотом Когда исчезнет грех, когда умрет, корей Там вместо пустыни всех будут атлантиды И неутяжек нашу зелу больше треки то есть не скоро, а точнюю уже никогда. Никогда, точнюю уже никогда. никогда Я разлюблю тебя, когда еще снят слова. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города. И не сойдет огонь и хрень Я разлюблю тебя, походу уже никогда. Сойдет огонь у хрямии его